Всем привет, девочки! Сегодня я готовлю мясо по-французски на скорую руку и хочу поделиться этим рецептом, как это делаю я. Для этого мне понадобится свиная шейка. Я уже нарезала на кусочки по 1,5-2 см. Берите именно шейку, потому как именно она сделает мясо сочным и нежным. Также мне понадобится пару головок лука, кусочек сыра, горчицу я буду использовать, соль, перец по вкусу и майонез. Так, ну вот так выглядят мои кусочки мяса. Примерно по полтора сантиметра. Сейчас я его помещаю в пакет, для того, чтобы не было брызг на кухне. И отбиваю его с двух сторон молотком. Так, ну вот, мяско я свое отбила. У меня получились достаточно такие большие мясистые кусочки, но их можно разрезать пополам. Теперь, значит, я их с двух сторон солю, перчу и смазываю с каждой стороной горчицей. Вот так вот натираю. Так, ну а пока мое мясо маринуется, нам надо нарезать мелко-мелко лук. Так, ну вот, лук я свой уже мелко измельчила. И теперь мне надо натереть сыр на крупной терке. Добавляя сыр вот сюда к луку я пересыпаю и теперь выкладываю сюда майонез. Сколько майонеза? Ну, мне кажется, мне придется подложить еще здесь у меня немного. Всю эту массу мы перемешаем. Можно еще подперчить. Противень, в котором будем запекать, смазываем растительным маслом и выкладываем сюда кусочки мяса. Я вот его порезала на кусочки, потому что были достаточно крупные. Вот как раз у меня поместился ровно на противень. И теперь поверх я выкладываю вот луково-сырно-майонезную вот эту массу в виде шапочки на каждый кусочек. Если не хватит, у меня остался сыр, и я дорежу еще. И лук. Сыр натру, и майонез также. Вот так вот щедро. Ну вот, я мяско свое разложила. А я отправляю свое мясо в уже разогретую духовку. Она у меня уже разогрелась до 180 градусов. Ну, я думаю, минут на 45-50 я вам позже скажу, как оно у меня по времени запекалось. Девочки, мое мясо уже готово. Смотрите, как оно подрумянилось. Сейчас я его вынимаю и запекалась. Оно мне 55 минут. Так, ну а мое мясо французский на скорую руку готово. Видно, как лук и само мясо дало достаточно много сока. Мясо обязательно им пропиталось. И я вас уверяю, что оно будет очень-очень нежным. И мясо будет обязательно сочно. Поэтому попробуйте приготовить по этому рецепту, он достаточно прост, и я уверена, что он вам понравится. Так, ну что, девочки, пробуем. Вот, вот мяско. Так, ну вот, девочки, мое мяско в разрезе. А я уже попробовала, все очень-очень вкусное. Оно мягкое, очень нежное, сочное, хватает на все спицы, которые я положила сюда. Советую я вам его приготовить как на праздничный стол, так и на повседневный. И желаю всем, конечно же, приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. До новых встреч!